Ну, да. на, на какой вид дети, на какой вид жизни да, у тебя распространяется твоя удача да. Так не бывает. Да. А а что, а что, так не бывает. Еще раз вам повторяю, это потоки сделаны не для вас. запомните это еще раз, вас как личность, никто не ставит в качестве своего интереса, давая вам этот поток. Поток дается для чего-то боги, которые порождают поток удачи, носители первоосновы хаоса, то есть некого нового элемента, который должен в этом мире здесь появиться. Новые элементы, они хотели бы, чтобы он появился где-то конкретно, в какой-то виде деятельности, изменил уже существующие алгоритмы победы, дал возможность пересмотреть знания и информацию, записанную в первооснову добра. Это задачи богов. Они используют человека как своего носителя. Соответственно, они заинтересованы, чтобы он получил удачу, то есть добился результата быстрее, чем все остальные в каком-то виде деятельности. Они не заинтересованы, чтобы вы получали удачу вообще, так бывает крайне редко. Так не бывает, чтобы на всё, потому что никто не заинтересован. Даже вспомните того же самого Емеля. На что он потратил свою удачу? На Женитьбу. На какую женитьбу? Он что, на Маньке женился, коровнице? Конечно, крестьян, крестьянский сын женился на царевне. Конечно, он быстро приобрел права, стремительно приобрел права, поднявшись с крестьянина, с земледельца до правителя. О чем нам и говорит эта сказка? Он говорит именно об этом, как можно, минуя все алгоритмы планомерного ползаного по лестнице святого Иахова, взять и добиться результата, перепрыгивая через ступеньки. Это сказкой, показали, что это возможно, показали, что это возможно, если у тебя появляется некий проводник, проводник магической силы. В данном случае проводником выступала щука. То есть некие элементы из мира магического, где рыбу могут разговаривать в воздушном пространстве, чего в нашем мире недопустимо. То есть некий магический элемент отличный от сегодняшнего мира дал тебе то, чего в этом мире ты никогда в жизни не приобретешь. В Артуриане нужно жениться на равном. Артур, она из какого источника шла? Артур у нас какую Ани, поддерживает? Ани, Ну, выводы какие мы делали? У него удачи не было, у него была власть. Ани, Ани, Ани, то есть там, там, где идет нарушение стандартной алгоритмики, там всегда вмешивается поток хаоса, а это значит, что человека ведет удачу. И он помогает ему из Шикельгрубера стать Гитлером, минуя все системы. Ему для начала, если бы он шел по классике, ему сначала надо было бы стать Ротшильдом, потом ему надо было стать Бисмарком, и только потом стать Гитлером. А так он минуя Бисмарка и Ротшильда, то есть минуя касту воинов и касту купцов. Быстренько перепрыгнул туда, куда надо. Поток удачи он вас ведет не по алгоритмике, стандартной по алгоритмике поднятия, да? но обязательно в каком-то определенном направлении. Вы должны взять результат, тот, который нужен прежде всего той силе, которая вас ведет, а не вам лично. А поскольку в этом мире учитывается добрая воля, именно по ядру и смотрится. Совпадаем мы с объектом приложения наших сил или не совпадаем? Потому что если мы не совпадаем, то это будет очень грубое нарушение. И это карается карается полным низвержением бога в правах, если его поймают скажем так, на таких действиях. Только добровольное принятие, только добровольное согласие. Добровольное согласие это ядро. Если оно сделано вами, значит оно действительно добровольное, то есть по воле идет. А если оно сделано эгрегором, значит нет. Но это никто учитывать не будет, потому что ядро смотрится. Удача всегда индивидуальная. Она всегда индивидуальна, она не распространяется на всех. Если вы фоните с собой и создаете вокруг себя поле удачи, то тот, кто попадает в поле, тоже имеет эффекты. эффект. Имеет эффект. Но вот как в случае с Катей, да, которую мы обсудили, ты попал в поле человека, для которого создан поток удачи, взял его эффект, ну, так, пусть немножечко, пусть каким-то краем, пусть каким-то углом, и когда ты из это, этого поля вышел, Тебя моментально ментально тебя начинает смотреть, как взявшего не по праву.